Любимая, где праздничный кофе в постель? Милая, а ты что делаешь? Готовлюсь к 23-му, мать твою, февраля. Так кардинально? Тебя же достали на скитрус и дезодоранты. Тебе подавай настоящий мужицкий праздник. Но может... Не может. Бойся желаний, бы бо исполняются. Сегодня у нас кинбол, полигон, стрельба из пулемета, мужицкий марш-бросок на 25 км. Ой, дивизия, не слишком круто. Ты солдат или девочка? Я Солдат, мэн! Вот и славно. А в конце меня ждет праздничный секс на баррикадах. Секса не будет. Солдаты не трахаются, да они родину защищают. Да, блин, даже не знаю, что самое страшное в праздничной программе. Самое страшное будет 8 марта. И я жду ответного хода. Товарищи солдаты, прапорщики, офицеры, по совету друзей, а также по последнему постановлению ВЦСПС ЦК КПРС, 23 февраля празднование разрешено с 22 февраля. Поздравляю всех настоящих мужчин, желаю здоровья, удачи и т.д. Праздника Я узнал, что у меня есть огромная семья. Три опашки, шесть ага, два балдыза, кайнага, пять бажа и два жиен. Есть жездуха толиген. Ровно девять есть татешек, спаладара шесть Женгешек. Бауром каин куда? Ровно сорок, как всегда. Есть еще и не мири, еще бери и не мини. Куршелир куда шалар, Женещена ага кайна по более Куке. Карндас, Ажи Абке, Хайната Аке Ще и, конечно же, Йене. Осен вот Джану Я, всех люблю на свете я. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и все говорят, что в деньгах. А я считаю, что сила в родственниках. Вот тебе позвонит Баке, и ты возьмешь меня на работу. Большие города!